Сегодня нужно заменить внутреннюю арку. Сейчас решил ее отрезать. Здесь сначала думал отверлить, потом просто отрезанная она здесь по периметру. Изготовлю такую же и выварю. Так она выглядит изнутри. Стакан оторвался и внутрь шел в багажник. Стакан от уже Отсверлен. Тоже будет изготовлен, поставлен на место. Рекала буду делать из картона. Он вот тоже надрезал. Установил его. Здесь сделал, соответственно, загиб для того, чтобы он сверлить, через точки а, присверлю, потом приварю. Вот здесь, по форме этого стакана, сделал ребрышко лишнее. Здесь сейчас отрежу. И вот она будет сгибаться, повторяя, видно нет, повторяя форму этого стакана. Вот здесь, соответственно, сразу загнется. Чуть-чуть только надо будет, отступ еще сделать, по чтобы закрыть это пространство. Вот, по сути говоря, лекало готово. Здесь по форме все сходится. Здесь все подбил. Изнутри обозначил место, где будет стакан привариваться. Такая арочка полухлая будет. Здесь. Вот отметил себе еще сколько расстояний нужно добавить. Все, лекало готово. Сейчас идем снимаем мерки. Из металла делаем такую же вставку. Вот у нас лист металла полтора миллиметра. Может быть там миллиметр 2 один на два. Лекало приложил. Здесь провел, здесь, вот он запас себе оставил на верхней там загиб изгиб и здесь чуть запасиком сейчас сделаю. Из двух частей в итоге будет арка состоять. Все, сейчас вырезаю и будем гнуть. Вот, используя щели, в полу вставляем и загибаем лист по линии. Кромку делаем.